Не будет нынче поздно, выглядевший в лунный лик, Ответить этим звездам, Не ваш ли ученик. Когда луна с Венерой Смотрели мне в окно, Я жил своей химерой, Снимал свое кино.